Здорово, зрители психфака Немиркин. Начать немного флирта и романтики может быть непросто, особенно если вы не уверены, испытывает ли человек, который вам нравится. То же самое по отношению к вам. Как твоя пассия относится к тебе? Есть ли какие-нибудь подсказки относительно того, нравитесь ли вы им? Что же, вот шесть признаков того, что ты не нравишься своей пассии в романтическом плане. Во-первых, они вообще не обращают на вас внимания в большой группе. Обращает ли ваша пассия на вас внимание на вечеринках? Вы можете быть лучшим из лучших, когда работаете над заданиями в классе. Но как только появляется большая группа людей, похоже, вы последний в списке, с кем нужно взаимодействовать. Это простой признак того, что вы нравитесь своей пассии не так сильно, как вы надеялись. Когда нас кто-то привлекает, мы хотим быть рядом с ним или наедине с ним, чтобы узнать о нем больше. Важно понимать, что вы не являетесь центром их мира. Но если вы кому-то нравитесь, даже хорошему другу, они не должны полностью бросать вас во время мероприятия при первых признаках взаимодействия с другими? Если они тонко пытаются игнорировать вас, все равно есть хорошие новости. Ты на вечеринке, там много интересных личностей, чтобы поговорить и подружиться. Во-вторых, они соблюдают дистанцию и воздвигают барьеры между вами двумя. Часто ли ваша пассия разговаривает с вами отвернувшись? Держат ли они подсознательно свою сумку перед собой? Убегают ли они, когда вы с ними разговариваете? Что же, по словам психолога Джека Шейфера, люди склоняются к людям, которые им нравятся, и дистанцируются от людей, которые им не нравятся? Наклон внутрь увеличивается по мере увеличения взаимопонимания, что означает, что вы можете сначала повернуть кому-то голову, затем плечи, а затем туловище. Тогда, если вам действительно интересно, что кто-то хочет сказать, вы склонитесь к нему. Поэтому, когда кого-то привлекает другой человек, скорее всего, он может просто склониться к нему, когда у него появится такая возможность. Не просто для поцелуя, а потому что они глубоко заинтересованы в том, что вы хотите сказать и кто вы такой. Доктор Джек Шафер также объясняет в Psychology Today, что люди, которые нравятся друг другу, устраняют любые препятствия между ними. Он продолжает говорить, что барьер не обязательно означает, что вы не нравитесь человеку, но он дает вам понять, что взаимопонимание еще не установлено. Итак, эта сумка перед ними может не означать, что они вас ненавидят. Но это может просто показать, что взаимопонимание не так сильно, как вы надеялись. В-третьих, они преследуют вас или всегда делают долгие паузы, чтобы ответить. Твоя влюбленность заставляет тебя читать целыми днями? Что же, если вы тратите несколько дней на то, чтобы ответить на простой вопрос или сообщение? Часто это явный сигнал о том, что вы им не очень нравитесь. Если они приведут вас, это должно быть еще одним доказательством. Возможно, у них есть хорошее объяснение того, почему они отсутствовали но в большинстве случаев появление призраков – явный признак того, что они не воспринимают вас таким образом. Номер четыре. Ты всегда начинаешь разговор. Вы инициируете все разговоры со своей пассией? Вы всегда сначала спрашиваете их, как у них дела в классе. Вы всегда первый, кто обращается к нам с помощью текстовых сообщений. Что же – это хороший признак того, что ты им просто не очень нравишься. Если вы кому-то нравитесь романтически или как друг – он приложит усилия, чтобы начать с вами разговор и, по крайней мере, спросить о вашем общем самочувствии. Если им кажется все равно, лучше двигаться дальше и поговорить с кем-то, кто действительно заботится. Даже просто «Как дела?» показывает, что они могут, по крайней мере, заботиться о вас, как о друге. Номер пять. Вы единственный, кто просит встретиться или потусоваться. Итак, возможно, вы только что были на свидании с человеком, которым восхищаетесь, а может и нет, но каждый раз, когда вы строите планы и проводите время вместе, именно вы приглашаете его на свидание. Вы вкладываете все усилия в отношения, дружеские или романтические. Допустим, вы случайно оказались с ними наедине после обеда или школы. Если вы все еще единственный, кто думает о том, какими интересными вещами вы могли бы заняться, чтобы заполнить время, они, скорее всего, не рассматривают вас как романтический интерес. И в-шестых, они не улыбаются и не смеются над твоими шутками. «Ты классный клоун!» Вам нравится хорошая шутка здесь или там? Улыбается ли ваша пассия вашим тщетным попыткам пошутить, или они сидят с пустым лицом? Как правило, если вам кто-то нравится, вы часто будете улыбаться в его присутствии. Если этот кто-то попытается пошутить, вам все равно часто захочется улыбнуться его попытки. Люди часто не хотят казаться равнодушными к своей пассии, поэтому даже вежливая улыбка – обычное дело, если вы им нравитесь. Если они полностью отказываются улыбаться при разговоре с вами, это, скорее всего, признак того, что вы просто не нравитесь вашей пассии. Но не волнуйся, я думаю, что твои шутки забавны. Итак, замечаете ли вы какие-либо из этих признаков вашей влюбленности? Если вы все еще не уверены в том, что они чувствуют, возможно было бы неплохо просто спросить их или сообщить им, что вы к ним чувствуете. Даже если они дадут вам понять, что вы им не нравитесь таким образом, в море полно рыбы. Да, это расхожая фраза, но это правда. Просто помните, если они не смеются над вашими глупыми шутками, скорее всего найдется кто-то, кто будет смеяться. Так что держите свое сердце и разум открытыми и продолжайте улыбаться даже своим собственным шуткам.